друзья всем огромный привет я как всегда рад приветствовать вас на своем канале а сегодня поговорим с вами о таких вот газовых баллончиках. что получится давайте посмотрим видео вам всем приятного просмотра такие газовые баллончики предназначены для портативных печек и для разного вида горелок к сожалению не кончаются но вот чтобы сэкономить потому что сейчас цена баллончика такого ну где-то от 100 рублей до 130 достать но ну, 150 где-то где, -то, где -то, как найдешь хочу попробовать есть такие видео уже в интернете заправить этот пустой баллончик при помощи вот такой вот газовой горелки первое что нужно сделать это взвесить пустой баллончик и целый баллончик 102 грамма весит пустой баллончик. И вот совершенно новый баллон у нас весит 320 грамм. Ну да, 220 грамм где-то примерно есть. Идея прям настолько примитивная, я обратил внимание, что баллон соединение находится. И все и делал элементарно. Берем, теперь откручиваем. Как видим, сам же клер находится внутри, а здесь у нас пустое отверстие. Теперь нам понадобится пропановый шланг. Отрезаем кусочек сантиметров 15-20. Прикупил такой вот разъемный штуцер и вставляем его вовнутрь. Все плотненько сидит, но одеваемся, оно хомутик затягиваем Вот так вот. Синюю изоленту. И намотаем хорошенечко битков. Также берем хомутик. И у нас теперь плотненько, все плотненько заходит. Вот так вот. И сейчас притянем хомутом все это дело. Все плотненько сидит. Все готово. Баллон предварительно положил, потому что нужна ну, жидкая фаза. Теперь прикручиваю сам переходник и проверяю, не пропускает ли где-нибудь газ как видим все держит спускаем остатки газа чтобы все вышло открываем немножко строим воздух подключаем баллон и слышно как наполняется газ Там трубочка снизу, газ, жидкая фаза будет набираться И потихоньку будет набираться Сейчас наберется, мы с вами взвесим Конечно, можно заморозить, больше войдет жидкости Но я думаю, и так будет нормально О. И идем проверять 191 Чтобы нам дополнить его до своей нормы Немножко спускаем газ Тем самым его немножко охладим жидкая фаза остается слышно что газ еще идет потихонечку но идет ну я думаю снимаем хватит будет чуть меньше ничего страшного меньше не больше 317 грамм берем новый баллон 321 грамм то есть ну, практически Самое. Ну, теперь в обратном порядке разбираем то есть изолента хорошо держала можно даже прям не снимая изоленту накручиваем теперь одеваем на баллончик берем зажигалку да, и смотрим отлично работает и горелка не испорчена можно пользоваться и также заправлять я думаю идея получилась полезной конечно повторять ни в коем случае если вы не уверены в себе не уверены в своих возможностях не нужно я всего лишь показал способ как можно сэкономить и как теперь я буду экономить на пустых газовых баллончиках не покупаю потому что баллон 40 литров стоит там 1500 что ли 42 литра 1500 а баллончик 220 грамм стоит 130 рублей ну то есть сами посчитайте, что разница конечно колоссальная друзья вам хочу сказать огромное спасибо кто смотрит меня кто поддерживает от вас я жду обратной связи что вы думаете по этому поводу идея да, повторюсь не моя но я показал вам что-то не видел и кто-то не знал Вам всем желаю крепкого здоровья любви удачи всего самого хорошего до новых встреч пока пока